Здравствуйте, дорогие зрители, вы на канале Альтерер. Сегодня мы хотим представить вам тему о тепловых насосах воздух-вода. Тепловой насос это устройство, которое умеет передавать тепло от низкопотенциального источника, то есть источника с низкой температуры, к потребителю с более высокой температурой. На сегодняшний день существует и активно используется 4 вида тепловых насосов. Первый – воздух-воздух, второй – воздух-вода, третий – грунт-вода, и четвертый вода ⁇ вода-вода. В этом видео мы рассмотрим принцип работы теплового насоса ⁇ воздух-вода ⁇ И это мы сделаем на его технологической схеме. Конструкция теплового насоса состоит из следующих основных элементов. Первый элемент ⁇ это испаритель. По сути, это пластический теплообменник, в котором кипит фреон. Далее это компрессор, который сжимает фреон. И таким образом он движет фреон по всему контуру э, теплового насоса. Следующим элементом является конденсатор, в котором фреон превращается в жидкость, отдавая тепло потребителю. После конденсатора фреон попадает в терморегулирующий вентиль, где резко снижается его температура и давление. И потом в этом состоянии фреон попадает в испаритель. И таким образом замыкается цикл. Из испарителя снова попадает фрион в компрессор. Таким образом компрессор прокручивает контур многократное количество раз. Фрион это многокомпонентное вещество, которое имеет свойство кипеть при очень низких температурах. То есть это достаточно глубокий минус. Таким образом, фреон очень хорошо использовать именно в тепловых насосах, потому что именно благодаря этому свойству мы можем передавать тепло от, более, от источника с более низкой температурой к потребителю с более высокой температурой. Рассмотрим ситуацию, когда в зимний период на улице минус 7 градусов. Испаритель с помощью вентилятора обдувается наружным холодным воздухом. При этом температура фреона повышается, и он начинает кипеть. В этом случае температурные характеристики примерно следующие. Фреон попадает в испаритель примерно при минус 15 градусов, то есть его температура минус 15 градусов. Когда повышается его температура, она повышается до температуры примерно минус 9 градусов. В дальнейшем этот фреон при минус 9 градусов поступает в компрессор. И там начинается его сжатие. В компрессоре происходит не только резкое повышение давления фреона, но и повышение его температуры. Примерно от минус 9 градусов фреон повышается до температуры примерно 85-90 градусов. И с такой температуры фреон в дальнейшем попадает в наш конденсатор. Когда фреон попадает в конденсатор, происходит следующее. Понижается его температура и происходит преобразование фреона из газообразного состояния в агрегатное состояние жидкость. Из конденсатора мы забираем тепло за счет циркуляции отопительного насоса системы отопления, который в это время также проходит через конденсатор. Ведь сам конденсатор – это всего лишь теплообменник с пластинами. И по одной стороне пластин движется фреон, а по другой стороне пластин движется э, теплоноситель системы отопления. Таким образом, система отопления получает тепло от фреона через стенку теплообменника. И мы понимаем, что в этом случае конденсируется фреон, потому что опускается его температура. И таким образом мы передаем тепло системе отопления. После конденсатора уже охлажденный фреон с температурой примерно 30 градусов попадает в терморегулирующий вентиль где происходит следующая картина. В терморегулирующем вентиле резко снижается давление фреона и его температура. И в таком состоянии фреон попадает в испаритель и в дальнейшем цикл повторяется снова. На всех этапах теплового насоса в его цикле обязательно должна работать автоматика, и она должна тщательно отслеживать температуру и давление фреона в любой точке контура и в любой момент времени. При этом тепловой насос действительно может работать эффективно и качественно с высоким COP. На рынке представлено много тепловых насосов воздух-вода и практически все они умеют работать не только на тепло обеспечивая отоплением дом, но также и на холод в летнюю пору. Для этого нужно добавить в контур теплового насоса еще четырехходовой клапан. Его работу мы можем проследить на такой схеме. Из испарителя фреон попадает в четырехходовой клапан, после клапана фреон попадает в компрессор, где он сжимается и потом попадает в конденсатор. В дальнейшем фреон после превращения его в жидкость попадает в терморегулирующий вентиль, где падает его температура и давление. И после этого фреон попадает в испаритель и цикл повторяется. Именно так выглядит работа контура на тепло при наличии четырехходового клапана. Когда система на теплом насосе переключается в режим охлаждения, четырехходовый клапан переключает свое положение, и фреон движется в обратном направлении. Испаритель становится конденсатором, а конденсатор – испарителем. Сегодня на рынке нашей страны есть много тепловых насосов воздух-вода абсолютно разных производителей. И в основном они состоят из наружного блока и внутреннего блока, которые соединены между собой фреоновой линией. И потому тепловые насосы воздух-вода именно в такой конструкции называются тепловой насос-воздух-вода сплит-система. Потому что снаружи у нас находится испаритель, компрессор, терморегулирующий вентиль. А внутри у нас находится конденсатор. И еще он дополняется, именно этот внутренний блок, циркулирующим насосом системы отопления. Итак, это то, что мы хотели сказать в данном видео. Если у вас появились вопросы, пишите их в комментариях под видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Также жмите колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие видео. До скорых встреч! Ты уже уснул, я уже вижу, я понимаю. Так, еще раз. Можно говорить, да? После этого э, цикл повторяется снова. После этого цикл повторяется... Повторно повторяется цикл. Или цикл повторяется. Цикл повторяется снова. Блин, я это сказал, как это? Ну, ну, ну, это невозможно. Ставлю это в конце видео.